«Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его». В контексте последнего времени в контексте восхищения Церкви для нас, верующих в Иисуса Христа людей, важно время от времени себя проверять, пребываем ли мы в Иисусе или нет. Бог очень милостив, милостив настолько, что позволил Лоту вывести абсолютно всех своих близких родственников, и не только родственников, но также и друзей Содома. Сказали мужите Лоту кто у тебя есть еще здесь, зят ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из его места, ибо мы истребим все место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из его места, ибо Господь истребит сей город, но зятям его показалось, что он шутит. Если я скажу вам, что завтра с неба на ваш город или село, или деревня, где бы вы ни находились, сойдет с неба огонь и уничтожит все, скажите, кто воспримет это всерьез? Да так, что будет ночевать на поле или в другой местности. 300 лет существует наш город, и еще 300 лет он будет существовать. Вот что-то подобное говорили эти Лоту. Им показалось, что он шутит. При этом, заметьте, они были нормальной ориентацией. Если где-то существуют геи и лесбиянки, это там, а не у нас. Им явно был дан шанс спастись, но они его не приняли. Иисус сказал, что перед его вторым пришествием будет так же, как было во времена Лота. Слово «пребывать» с греческого означает «оставаться» или «жить». Тот, кто живет в Иисусе. Итак, обсуждение данной темы мы разделим на три части. В первой части мы поговорим о важности пребывания в Иисусе. Во второй мы поговорим о том, как собственный христианин пребывает во Христе. И в третьей части поговорим о признаках пребывания. При этом мы будем ссылаться не на наши догадки, а на прямые тексты Слова Божьего. Итак, начнем с важности пребывания. Без пребывания во Христе нет плода. «Прибудьте во мне, и я вас, как ведь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Важность принесения плода обуславливается нашим с вами предназначением кто мы во Христе и какова наша миссия как христиан. Плод христианина – это не второстепенный продукт, это не побочный продукт, это, наоборот, самое главное. Даже если мы обратимся к самому образу одного виноградника, то мы можем отметить, что самое главное в винограднике – это виноград. Не ветви или листья, а его плод. В следующем стихе Иисус подчеркивает вновь важность пребывания в нем самом. «Яйсм лоза, а в ветви». Тот, пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Мы идем по нарастающим, и следующий наш подпункт «Без пребывания нет спасения». Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». А здесь мы читаем прямое увещевание относительно спасения уже самого человека. Не приносишь плод, ты Богу не нужен. Возможно, это грубо прозвучит, но это в действительности именно так. Бог дал самое лучшее, что было на небесах, за самое худшее, что есть на земле. Поэтому суровость Божьего наказания здесь вполне оправдана. Далее мы приходим... К следующему пункту, кто пребывает в Иисусе Христе. Первое, пребывает в Иисусе тот, кто заключил с Ним завет. Об этом ясно написано в Евангелии от Иоанна 6 глава, в 56 стихе. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Я думаю, что это вполне очевидно, что нужно заключить завет с Господом. Поэтому те, которые еще не в мире с Господом, поспешите, времени уже почти не осталось. Пребывает в Иисусе тот также, кто поступает в как Он сам. 1 Иоанна, 2 глава, 6 стих. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Иисус говорил, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен. Прощайте, как и Иисус прощал. Когда мы читаем Библию, мы должны стараться видеть Христа. А Иисус говорил, Писание свидетельствует обо мне. Следующее, пребывает в Иисусе тот, кто любит.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 «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Я думаю, что здесь комментарии будут излишны. Слово Божье очень четко все описывает. Следующее. пребывает в Иисусе тот, кто исполняет Его Слово. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как я соблю заповеди Отца Моего, и пребываю в его любви». «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». И написал вам юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас. И вы победили лукаво, и мир проходит, и похоть Его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Под исполняющий волю Божию мы можем понимать исполняющий Слово Божие, потому что воля Божия, она раскрыта в Его Слове. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если прибудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы прибудете в Сыне и в Отце. Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. А теперь поговорим о признаках пребывания во Христе. Первый признак – христианин не грешит, он не любит грех. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Почему? В грехе есть что-то приятное, но человек, вкусивший благость Господа, не будет возвращаться к греховному образу жизни. Как сказал однажды Пол Вошер, «Если вы дитя царя, ничто в этом мире не сможет вас удовлетворить». Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Об этом мы с вами говорили, когда разбирали введение книги Откровения. В данном стихе присутствует литературный прием под названием хиазм. Когда автор должен сделать акцент на что-то, то он помещает какую-то фразу или стих в середине, в середине контекста. При этом начало похоже на конец. Первая часть до середины как бы отзеркалена. Посмотрите, как это выглядит на слайде. Почему рожден от Бога не делает греха? Самое главное, потому что семя Его пребывает в нем. Под словом семя мы можем понимать Слово Божие. Итак, следующее: свидетельство Духа. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Смотрите, а ведь можно узнать. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Пилоты самолетов иногда вынуждены совершать экстренные посадки на землю. При этом иногда они совершают их слепую, слушая только голос диспетчера. Что-то подобное происходит и с христианами. Однако это не просто интуиция, это не просто голос совести, это нечто большее. С другой стороны, если мы не чувствуем абсолютно ничего, живем без Бога, посещаем церковь раз в неделю, а Боги вспомним только тогда, когда ложимся спать, скорее всего, мы в Нем не пребываем. Скорее всего, мы не чувствуем и не слышим голос Духа. Следующее и последнее. Присутствует исповедание. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог и Он в Боге. На первый взгляд может показаться, что речь здесь идет о простом признании божественности Иисуса Христа. Но Иоанн пишет не об интеллектуальном согласии или признании Иисуса как за Бога, а о нечто большем, о жизни, которая соответствует этой истине, истине, что Иисус есть Бог. Если Иисус Бог, это коренным образом отражается на мою жизнь. Это полностью влияет на то, кем я являюсь, чем я занимаюсь. В заключение хочу сказать, что эта тема на самом деле достойна большего внимания. Это фундамент, на котором строится наше спасение. Не наши дела, но наша жизнь. Где она? Пребывать означает жить. Живешь ли ты, мой дорогой друг в Иисусе? Погружен ли ты Его мыслями, или живешь своими мыслями? Преследуешь ли ты Его цели, или твоих тебе достаточно? Задай себе эти вопросы. Библия говорит: пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не посадиться пред Ним в пришествии Его. Пусть Бог всех нас благословит, чтобы мы пребывали в Нем и дождались того момента, когда Он позовет нас к Себе. Аминь.